Всем привет, народ! С вами Бувик. Ох, как же я давно не говорил этих фраз, как же я соскучился по ним. Ну все, наконец мое терпение лопнуло, и теперь я записываю вот это разговорное видео как вы заметили ролики не выходили достаточно долго дело в том что я на протяжении долгого времени ну как раз на промежутке того времени когда не выходили новые видео был просто сверхзанят. и у меня практически не было свободного времени чтобы снимать и монтировать а как вы знаете съемка и монтаж видеоролика это довольно таки долгий процесс не могу сказать что я не виноват так сложились жизненные обстоятельства если вы чекаете мой инстаграм и другие мои социальные сети, вы наверняка знаете, что я посещал такие мероприятия, как YouTube Space. Влог, с которого, естественно, есть. Видео, материал есть, но я его еще пока что не смонтировал. Поэтому не спешите отписываться, а лучше всего подписывайтесь на мои социальные сети. Особенно подписывайся на мой Ask. Серьезно. Вот. Никого нет там. И еще вот что. Я... Ни капли не забыл про рубрику «Вопрос-ответ» и про то самое видео, в котором я говорил, чтобы вы задавали свои вопросы и писали свои задания. Почему же долго не выходит это видео? Существует несколько на это причин. Первое – это то, что вопросов и заданий слишком мало чтобы делать из этого полноценный ролик. Ну и второй факт, который тесно взаимосвязан с первым – это то, что у меня, как я говорил, не было времени снимать и монтировать. Ну а теперь я с вами ненадолго прощаюсь, потому что в конце недели должен выйти новый ролик. И я буду пипидастер, если ролик новый не выйдет. Так и потом пишите в комментариях каждому видео. Пипидастер. Пипидастер. Бувик пипидастер. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Бувик. Всем пока-пока.